Всем привет, дорогие друзья, с вами Рома Рейт. Сегодня я расскажу про полицейских и офицеров, которых можно встретить на дорогах, у магазина и у дома главного героя. Перед началом попрошу вас подписаться на канал и поставить лайк, так вы не пропустите новое видео и поддержите мой канал. Всем приятного просмотра. Ты не ешь грибы, блядь! И ты не ешь грибы, нахуй! Ты не ешь грибы, блядь! Ты не ешь грибы! Полицейский Оливецкий. Это долюбивые стражи закона. Их многочисленные задачи включают в себя выдачу штрафов, отлов транспортных средств, проведение тестов на алкоголь и отправку непослушных граждан в тюрьму. Двое полицейских стоят по обеим сторонам шоссе, на некотором расстоянии от полицейских машин. Полицейские с радаром прячутся в кустах, пока измеряют скорость, так что вы можете их не заметить. Они измеряют скорость автомобиля игрока, чтобы убедиться, что он не превышает установленную скорость, которая составляет 45 км для мопеда, 80 км для Хайоска и ГИФу и 100 км для любого другого транспортного средства. Они являются первым признаком полицейского контрольного пропускного пункта, сигнализируя игроку, чтобы он остановил свою машину рядом со вторым видимым полицейским. Ближайших к полицейским машинам офицеры держат знаки «Стоп», заставляя игрока припарковать машину и выйти на улицу. Затем офицер вытащит лакотестер, в который игрок должен выдохнуть. После этого офицер позволит игроку продолжить движение, если он не нарушил никаких законов. Или вытащит билет со списком всех законов, нарушенных игроком, который затем должен принять штраф или оплатить его на месте. Когда игрок совершает преступление, либо загружает игру, либо засыпает, возле дома игрока появляются офицеры, производящие арест. Один офицер и один офицер с ордером будут уход на двери, а один офицер будет прикрывать заднюю дверь. Один появится у главного входа в магазине Теймо, а другой будет возле паба Наппо. Если игрок не спит или не загружает сохранение с дома, он может либо скрываться от закона, либо попасть в тюрьму. Бег с... Бегство от копов отсрочит ваш тюремный срок и истощит запас предметов, которые игрок накопил до этого момента. Как только вы получите ордерный арест, вас отправят в тюрьму. Это мирный вариант, так как убытка уклониться пешком приведет к звуку нокаута, и игрок потеряет сознание. В старых версиях вы могли сбежать через черный ход, используя Джонус С. Офицер с ордером постучит дверь 6 раз подряд. Айстер не отправит игрока в тюрьму, если он находится в машине, но посадит, если игрок идет пешком. Отказ от полицейского приведет к тому, что офицер отправится в тюрьму. Это не добавит еще одной платы к вашим дням в тюрьме. Максимальное количество дней, которые вы можете провести в тюрьме, составляет 999 дней, что равно 500 часам или 20 дням реального времени. Рядом с алкотестерами припаркованы две полицейские машины. У обоих внутри два неубиваемых полицейских. Когда обе машины работают на холстом ходу, они готовы преследовать игрока, если тот не остановился на контрольно-пропускном пункте полиции или готов напасть на любого из офицеров. Они выведут штраф, если игрок остановит свое транспортное средство добровольно или если оно будет вынуждено остановиться. Всем спасибо за просмотр, друзья! Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. С вами был Румарайт, всем удачи и всем пока-пока!